Всем привет, ребят! Сегодня ролик про мой рабочий день. Начинается он сегодня что-то поздно. Это ну, необычно поздно для меня он начался, потому что обычно я пораньше сорвусь за закон. Я ночью прочитал свою почту и в 10 часов, в 10 по Москве, планировал пообщаться с клиентом. Вот. Но, как вы можете видеть, время отсвечивает почему-то. Отсвечивает. 10.30, я разберусь. 10.30 по Москве. Я могу, в принципе, с телефона время показывать. 10.30 в Москве, минус 7 градусов до да, нас, и на улице как-то противно, такое ощущение, что не минус 7. Клиент должен был быть в 10 на консультацию, но я делю все время время как. То есть, если клиент оплатил бы деньги, то есть он бы закинул уже деньги за консультацию, за мою персональную в скайпе, то это горело бы красным. То есть я в 10 часов, как штык, бросил бы все дела, там приехал бы раньше домой и, соответственно, ну, то точно в 10 бы его проконсультировал. Вот, но поскольку деньги не были внесены, и сейчас я вот тоже не вижу в переписке с этим чуваком ничего хорошего, значит как бы это отменяется, значит это как бы, ну, временно, временно не то, что нужно. Вот, то есть временно не будет этой консультации. Значит, что сегодня буду делать? Сегодня подключу таймер сейчас и буду просто рабочее время свое высчитывать, записывать буду на iPhone. Вот, посмотрим, сколько я наработаю за день, посмотрим, сколько я сделаю за день. Я не буду сегодня пытаться из себя изобразить, вот, будем считать, что рабочее время пошло, да? Не буду пытаться изобразить из себя гения продуктивности или еще что-то, буду работать в нормальном режиме. То есть будет что делать, буду делать. По поводу того, как я задачи распределяю, э, тоже расскажу чуть-чуть, но немножко позже. Вот, ребят, по поводу организации времени, по поводу самоорганизации, да, много спрашивают, тайм-менеджмент, все дела. Я, честно говоря, и так знаю, что мне нужно сделать. Но вообще мы используем табличку общую, в которой есть задачи для разных этих, для разных людей, скажем так. Ну вот у нас здесь табличка наша для двоих, есть у меня еще с одним человеком такая табличка. Это вот с моим первым помощником, да. Давайте посмотрим просто для примера, что мы используем. Значит, мы используем систему желтый, красный, зеленый. Может быть, вы о ней слышали, если нет, сейчас очень коротко расскажу. Желтые задачи, которые должны быть сделаны, Зеленые задачи, которые делаются, когда вообще, то есть, ну, совсем нечего делать, время есть, делаем зеленые, то есть, самые низкоприоритетные. И красные задачи, которые нужно сделать срочно. вот. А потом я задачи зачеркиваю, иногда я черным вот так зарисовываю, какое у меня настроение. Вот у нас они общие, вот они висят, например. вот. Ну, задачи такие, понятные мне. И у меня еще есть иногда временные рамки. То есть, я просто пишу вот такую табличку, вот у меня мой работник основной, помощник и я. И вот у меня, допустим, в, во вторник был стрим с 20.40 до 22.00. То есть это время святое, я его никуда перенести не могу, забить не могу. Остальное время вот до, ну до, до, например, там 15.00 я мог заниматься чем угодно. То есть любые из этих задач брать и их решать. Вот И есть конкретная подвязка вот такая по времени. В принципе, я считаю, довольно удобная таблица. Ну, мне, например, нравится так работать. Вот. Но с другой стороны, я вообще такой человек, то есть у меня в голове все, у меня там задачи меняются на ходу и все происходит во времени. Сейчас что мы делаем? Я не буду показывать мою переписку, но сейчас вот там 4 сообщения горит. Клиент все-таки готов оплатить, будет консультация. Сегодня обещался еще один клиент на консультацию, но это после обеда он хотел. И сейчас обсуждаем с моим партнером по поводу продажи нашего курса по акции с небольшой скидкой. Занимаемся, короче, занимаемся. Так, ребят, ну что, прошел час работы, я немножко проголодался. Сейчас, пожалуй, пойду попью чайку, может быть, поем. Время в Москве, в принципе, обеденное, в принципе, обеденное, то есть вот 11.38. На сегодня отработан час 08. Что было сделано? Получен платеж на 1000 рублей от человека за рекламу в конце ролика Медонли. Отправлен запрос моему дизайнеру, художнику, супер человеку с тем чтобы была сделана картинка для медонли, ролики пришли, ролики нужно будет озвучить, два ролика и нужно будет сегодня еще Рэмпиджи озвучить, то есть три ролика на озвучку висит. А был проконсультирован человек, я проконсультировал его полчаса и сказал, что дальше проконсультирую, когда он сделает канал, когда будет видео, можно будет посмотреть на что-то уже. Потому что не было смысла сейчас, сейчас с ним разговаривать. Заработано 1600 рублей за консультацию, но потом какие-то вопросы в контакте позовет, это не страшно. Вот, был залит ролик, за 10 минут я его сделал, это ролик про очень хороший сервис, которым я сам пользуюсь, у меня... а, это у меня здесь, вот, на канал Заработок на нуля. и сейчас я буду дополнительный бонусный ролик, который у меня в закрытом, в закрытом доступе, вот на 7 просмотров, потому что он закрыт, он только для подавалов был, а сейчас я его выложу, скажем так, тоже это будет закрытый доступ, это будет не для подписчиков канала Заработок на это будет для подписчиков моей рассылки. Подписаться на мою рассылку можно по ссылке в описании. А в качестве бонусного контента, в качестве подарка им вот этот вот урок, который раньше был платным, придет бесплатно, то есть, чтобы они посмотрели, чтобы они подумали. Но ну, это кейс, как я заработал 30 тысяч подписчиков за 28 дней. Я коротко про это рассказывал. Здесь просто вот суммировано все, все способы. То есть, ну вот, конкретно сделано. Это вот закрытый ролик. Я сейчас буду отправлять своим подписчикам его рассылки Более того, мы подготовили крутую акцию, которая скоро стартует на канале. Обсудили, обсудили. Получил я уже промокод. То есть, я вот сегодня, наверное, уже начну эту акцию рекламировать. То есть, ну, на момент, вот на сегодня, да, на 11 часов, я понимаю, что работы, в принципе, еще озвучка двух роликов в час, озвучка рампак э, где-то минут 30, наверное, займет, ну, если так вот как пойдет, да. Э, письмо в рассылку, ну, я думаю, что еще часа два, наверное, работы сегодня есть, и в 8 часов у меня сегодня вебинар с Эльдаром, Вот. Тоже это будет анонс, но я не знаю, если он, он, он, то есть мы вчера договаривались, он должен был ссылку кинуть, пока ссылки нет. То есть будет анонс, и мы попробуем, ну, посмотрим, что, как вебинар, это 8 часов по Москве. Пока что вот так, буду держать вас в курсе событий. Ну что, ребят, он сказал, поехали, и махнул рукой. Вы сейчас можете увидеть, как письма, письма летят, письма летят подписчикам. 2300 человек получит сейчас мою рассылку. У меня новая рассылка, она совсем новая. Я люблю, когда цифры в онлайне, то есть сейчас мы прям с вами немножко займемся просмотром цифр в онлайне. Что произошло еще? Во-первых, сейчас на скачке стоит видео. Это видео «Человек-факел против Росомахи». Видео готово, я только озвучивал там человека-факела. И сейчас я это видео буду заливать на свой канал. То есть это видео другой человек монтирует, само собой. В этом очень большой плюс делегирования. То есть как бы работаю сейчас не только я, работают еще люди. На данный момент 2 человека работает, то есть я еще 2 человека. Поэтому я могу, во-первых, экономить свое время, да, а во-вторых, я могу, собственно, зарабатывать больше и делать больше дел. Вот, и сейчас я поговорил с человеком, то есть он, вероятно, сходит на почту сегодня, и у нас там должны прийти посылки от подписчиков, посмотрим, что там пришло, и, может быть, сегодня даже, я не знаю, может быть, сегодня даже ролик мы запишем, вот уже 300 писем, пока мы с вами сидели, отправлено. Даже, может быть, сегодня ролик запишем с посылками от подписчиков, не знаю, то есть сейчас все зависит от почты. У нас я знаю, что одна посылка уже точно есть, и вроде как должна вторая прийти, причем там есть рекламная посылка, то есть посылка от магазина, мы просто ее откроем, ну там получим кучу вещей, нам немножко заплатили денег сейчас сверху, ну там не очень много. И, соответственно, мы, классно, меня эта, эта линия на меня просто сбивает, вот, и, соответственно, мы получим возможность Открыть посылки сегодня, получим вещи и получили еще денежку. Ну и там от подписчиков просто посылки очень приятно открывать. Может быть это будет сегодня, я не знаю. То есть у меня день так рабочий, вот он видите, он, ну буквально вот, недавно я включение делал, он не нормированный, То есть вот сейчас если будут посылки, то приедет человек, будем снимать посылки. Если не будет посылки, тогда будут дальше делать. Но в любом случае, то что сегодня уже намечено, все будет сделано в 8 часов я думаю, что с солидаром. Вот уже 13 человек уже письмо открыли. Они открыли письмо, они уже пошли по ссылке. круто. Подписаться на мою рассылку можно по ссылке в описании. Эта рассылка называется «Заработок на играх». Там, ну вот, проток зарабатывать на играх. Там дополнительные уроки, фишки, иногда советы, иногда повторение мать учения. То есть, ну такое, короче, забавное. И еще есть у меня, для тех, кто хочет тоже заниматься рассылками, есть ссылка в описании. Можете попробовать сервис Smart Responder, он бесплатный. Ну там есть платная версия, у меня платная версия, но есть бесплатная тоже. То есть. Интересная тема, могу про нее рассказать, если вам это интересно будет посмотреть. Так, ребят, ну что, третий рабочий час, вот два часа прошло, третий час, э, начинаем мы с того, что я показываю вам красивую пандочку, мы планируем подписчикам вот такие наборы выслать, это будет обложка на паспорт, она довольно крутая, она хендмейдовая, ее делает наша подруга хорошая, которая занимается рукоделием, у нее там своя какая-то студия даже, и панды, которых нам давно связали, мы их тоже отправляли подписчикам, мы вот такую акцию будем мутить, какие-то конкурсы новогодние, но мы хотим подарков 30 хотя бы новогодних это довольно дорого, кстати, нам выйдет по, по деньгам, но тем не менее мы хотим нашим подписчикам отправить, это довольно здорово, я считаю вот, и сейчас э, зашел на канал, где у меня 300 роликов, помните, да, надеюсь, этот канал и решил поставить здесь монетизацию Вот. ну и э, успел я снять еще одно видео для моих подаванов это специальное, скажем так, ну видео с закрытым доступом, видео не для всех про монетизацию YouTube канала, там немножко хитрых фишек изложил это видео платно, это видео для подаванов, я вам его не покажу вот, и начал на канале где 300 роликов ставить монетизацию. Вот у меня идет процесс, обработка идет. Вот, и, соответственно, итоги этого эксперимента через месяц. Я вам, ну, не через месяц, там, в конце месяца расскажу. Вот, ну, и еще я успел что еще сделать? Успел э, залить ролик. Росомаха, человек, факел, да? Плюс у меня сейчас человек снимает следующий ролик. Еще один человек доделывает там несколько уроков, которые мне нужно будет озвучить. Но я просто человеку накидал схему, он сделает уроки и тоже как бы... Сделает уроки, вот он домашку делает, получилось. Вот, то есть, ну, рабочий процесс идет, картинки тоже, насколько я понимаю, рисуются для роликов. Я говорил, что сегодня три ролика еще нужно озвучить на основные каналы. Пока не отвечает мне Ильдар, он обещал, что в 8 будет вебинар. Я думаю, что он будет, просто Ильдар пока ссылку не кинул. Посмотрим, посмотрим, работаем, короче. Так, так, так, так, так, так. Ну что, ребят, 3 часа 16 минут я проработал сегодня. Что успел сделать, пока вас не было, пока не отчитывался, да? Перед вами. Значит, успел отдать вещь подписчику, который ее выиграл у меня в паблике. Вот он, трейд ушел. Успел прорекламировать моего товарища, друга Эльдара. У него вебинарчик будет. Кстати, да, тот обновить. Посмотрите, обновил ли он дату, Не обновил. Пну его сейчас. Вот. И сижу, вот эти ролики, монетизацию включил на канале где 300 видео, сижу, значит, обновляю, я хочу сделать везде описание одинаковое. Никогда не тестил? Да, смотрите, то есть описание нормально, то есть я вот установить описание, и вот у меня будет описание с моей этой штукой. Также у нас был эксперимент небольшой, если вы слышали, ну, кто участвовал в кофе с пандой, он знает. Мы кидали жалобы на мой канал, и вот ну, у меня маленький канал есть, мы вот на этот ролик кидали жалобы, пока что результату никакого, то есть посмотрим, что будет дальше. Сегодня на вебинаре а, еще накидаем жалоб обязательно. Вот, более того, более того, сегодня в 8 часов состоится вебинар с Эльдаром, мы практически сейчас около часа общались по бизнес-вопросам, в том числе вот рекламу, а, че где как купить, продать, да, и соответственно сегодня будет вебинар в 8 часов. Ну, для вас это уже будет не сегодня, просто это, это будет сегодня, а в том плане, что это будет сегодня 18 числа. Договорились об интервью со мной для одного канала, ну в общем вот такие вот там, технические вопросы решали. И еще одно письмо моим подписчикам сегодня ушло в рассылку, а, собственно письмо рекламного характера с э, курсом Эльдара. Такие дела, вот сейчас, что я планирую сейчас сделать? Фух, перемещаемся по моей квартире. У меня порядок, но как бы, просто я пока убрал гитару, у меня здесь мест не очень много в этой комнате. Я сейчас буду в камеру записывать сам себя, мне нужно записать пару отзывов и сигнал немножко сделать, то есть я сейчас прямо вот присяду и сам сделаю. Вот, такая вот фигня. Работаем, короче, работаем, время идет, деньги присланы, кстати, это, наверное, за консультацию, наверное, смотрю в обмане. Все, ребят, через час скажу, что происходило. Так, ребят, ну, было, честно скажу, не до включений с рабочего места, потому что процесс пошел, 4 часа 40 минут наработано. Что было сделано, значит, за последнее время? Во-первых, тут хитрая хитрая штука, такой небольшой инсайт, солью Вообще пользуюсь с удовольствием фломастерами, очень нравится, разноцветные, классно. Планшет у меня есть, я рассказывал, что купил себе граф-планшет. Вот. А, собственно, что было сделано по работе, да? А, значит... Сделано два отзыва партнерам, я их снял, я показал, что сейчас буду их снимать. Созвонился я с верстальщиком, нужно сверстать сайт, в общем, вот ту штуку, которую я вам показал, это все будет на сайте, это все будет красиво, это будет кофе с пандой на декабрь, кстати, офигенно будет, Зоровская реальная фигня, все это будет довольно недорого, но вы сейчас видите, даже, даже тарифы какие будут, все это было продумано, брейншторм проведен, полчаса где-то поговорил с верстальщиком, скинул, тех задания своему художнику вот и то есть ну вот сайт уже делается сайт верстается домен там уже куплен сейчас у меня будет консультация с человеком консультация уже оплачена то есть ну на сегодняшний день заработано уже 6000 рублей то есть это полторы тысячи за рекламу в моей базе 1600 за консультацию и за вторая консультация сейчас 1600 это четыре с половиной там чуть больше четыре семьсот и тысяча рублей а, заработано за рекламу в конце ролика, которая пока не сделана, сегодня выйдет. То есть 5700 за сегодня уже, в принципе, поднято. Вечером еще будет вебинар э, с Эльдаром в 20.00. Ну и сейчас еще посмотрим. В принципе, как бы настроение бодрое, настроение бодрое. Я куда-то потерял телефон, с которого я вам время показывал, поэтому время посмотрю отсюда. 16.20 по Москве. 16.20 по Москве. Ну, планирую, планирую еще поработать сегодня. Ну что, ребят, получается 6 почти живых рабочих часов. Время московское, опять я не взял телефон, у меня он на кухне лежит, время московское 17.35, что хочется сказать, это реально жилые рабочие часы, то есть я даже когда в туалет ходил, скажу вам честно, ставил паузу, сходил я прогулялся, сейчас вот только что закончилась консультация с клиентом, очень классный парень, действительно разбирается, соображает, надеюсь, что у него все получится, все будет хорошо, обещал видеоотзыв даже мне оставить, это здорово. Что сейчас в планах? Значит, у нас, как я уже говорил, 8 часов да, намечается э, вебинар э, с Эльдаром. Э, что еще? Значит, я рассказал, что оператор может приедет. Оператор сегодня не приедет. Мы с ним созвонились. у него сегодня Дело в том, что у него сейчас ремонт в квартире, поэтому сегодня у него свободный день выдался, когда строители ничего не, не пилят. Он хочет побольше поозвучивать, поэтому сегодня у нас не получилось с ним э, приехать сюда, записать видео. Поэтому отзывы я записал сам. Ну, я вот говорил, что буду писать видео отзывы. Они у меня уже вышли на канале. Ну, они вышли как? Они в закрытом доступе, да, что я, ну, я людям кинул, чтобы показать, что отзывы готовы. Это отзыв по моим товарищам, это отзыв по Артему Плешкову, по Эльдару Гузаиру, я вот буквально сегодня их солил, Скинул ребятам, они будут довольны, я думаю, что, ну, действительно, хорош, ну, действительно хорошие ребята, поэтому хороший отзыв записаны. Вот, и, собственно, тут вот, вот, вот, вот, только что проконсультировал клиента. А, сейчас что планирую? Сделаю анонс, и у меня ви видео все еще подвисли, то есть я все еще не сделал видео с рампагами, все еще не сделал два видео а, медонли. Картинки пришли, с сайтом на вопрос порешали. Ну вот, в целом, вот так. В целом, вот так. Будем смотреть, будем думать, ну что, успеем до 8, то успеем. А, сейчас пошел ужинать. Я думаю, что ужин у меня займет где-то полчаса. Вот, после ужина, возможно, посмотрим сейчас, чем займусь. И где-то, наверное, ну, в пол, наверное, скажем так, в 6.20, да, она снова сяду работать. То есть тут уже... Отчет вам дам часам к восьми перед вебинаром и после вебинара, наверное, тоже отчитаюсь. И уже как бы финально можно будет финалить день, финалить ролик, говорить о том, что успелось, что не успелось. В принципе, я сегодня доволен, то есть нормально, как бы и по деньгам нормально, и по работе нормально, то есть есть чем заняться. Так, ребятушки, ну что-то не срослось у меня на месте посидеть, не получилось долго посидеть. В итоге я принес телефон, чтобы время фиксировать было проще. Время сейчас 18.23 по Москве. Вот, на 6 часов 25 минут в работе, in the sky, так сказать. Скачиваем ролик, будем делать сейчас рекламу в конце ролика и ролик озвучивать. Что хотел показать, смотрите, Алиса Андропов хочет начать видеоразговор с вами. Ну, я думаю, что это немножко не та девушка, которая меня бы интересовала. Поэтому мы покажем то, что мы думаем Алисе в монитор и продолжим заниматься своими делами. А с вебинаром да, в 20 часов все решено, то есть через полтора часа вебинар. А что я сейчас должен успеть? Мне пришло еще одно видео, которое мне нужно озвучить рекламное. Оно должно выйти где-то дня через два, через три. Вот. То есть, ну, подвисло, подвисло несколько роликов, несколько задач. Но, тем не менее, все за день не успеешь. Главное, что сейчас рекламное. Все выйдет основное. Вот. Ну и, тем не менее, тоже полезный контент был для подписчиков сделан. Анонс был сделан. Сегодня на вебинаре поджигаем. Ну что, ребят, закругляемся, закончили мы вебинар с Эльдаром, пообщались, завтра будем проводить платник. Всем спасибо, что посмотрели на мой день, вот такой он вышел. Вот столько я сегодня проработал, повторюсь, это чистое рабочее время, то есть без, без э, перерывов на перекус, на покушать, на да, все. Это чистое рабочее время. Ну, получилось вот так. Не пытался в этом ролике провести впечатление или наоборот, показать, что слишком много работы или слишком мало. Как пошло, так и пошло. Время московское. 21.49. Это видео я уже смонтирую, наверное, попозже. Завтра. Подустал, подустал, подустал. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Удачи вам.